Станция СКАТ УГБ-11500Е, станция бензиновая, монтаж выполнен, два цилиндра. цилиндра, монтаж выполнен системой автозапуска. Так, сейчас у нас присутствует городская сеть, сеть, в ближайшее время мы ее отключим и сымитируем отключение городской сети. Станция номинальной мощности половиной киловатт. Плюс ориентировочно, плюс 10% ее максим, максимальный режим. Техника воздушного охлаждения. Сейчас смотрим, когда Евгений отключит. Вот отключил.